Пастором Джозефом Принцем. Если есть тот, кто понимал Евангелие Иисуса Христа, так это Павел, который принял Слово напрямую от Господа. Вот что писал Павел во второй главе Ефесянам: Ибо благодатью вы спасены через веру. Церковь, помните об этом всегда. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Вы обратили внимание, что мы с вами спасены исключительно благодатью через веру, а не нашими делами, не от дел, чтобы никто не хвалился. Однако сегодня люди находят повод хвалиться, добавляя что-то свое к Евангелию Иисуса Христа. Однако Евангелие Иисуса Христа неизменно. Аллилуйя! Те, кто за подлинное Евангелие, пожалуйста, встаньте. сегодня, когда проповедуется истинное Евангелие, только благодать, только вера, его не понимают. Когда Павел писал послание Галатам, он упоминал те, кто перешел от благодати Христовой к иному Евангелию. Это значит, что благодать Христа — это подлинная Евангелие Иисуса Христа. В первой главе римлянам он пишет о подлинном Евангелии, которое он проповедует. Когда мы стоим на подлинном Евангелии, мы мы выдерживаем испытания. В том Евангелии, которое проповедовал Павел, была явлена праведность Бога. В этом Евангелии открывалась правда Бога от веры в веру. Конечно, греховность человека тоже открывалась, но суть Евангелия не в этом, а в том, что Божья праведность дается человеку как дар. Да, явится он праведным, и оправдывающим верующего в Иисуса». Аллилуйя! Это и есть подлинная Евангелие Иисуса Христа, и мы с вами приняли его. Аминь. Иногда люди боятся успокаиваться в своем спасении, Успокаиваться во Христе, потому что слышите такие слова, вы будете просто почивать на лаврах, будете просто пребывать в блаженной уверенности, но скажу вам вот что, не высмеивайте блаженную уверенность. Слава Богу за блаженную уверенность. Мы нуждаемся в такой уверенности. Не нужно пугать людей и лишать их чувства безопасности, думая, чем они не увереннее, тем больше они будут стараться. Это так далеко от истины, друзья. Чем меньше в вас уверенности, тем хуже вы себя проявляете. Вы постоянно будете грешить. Вы будете жить в страхе и тревогах. Возможно, вы даже уйдете от Бога. Почему? Потому что у вас не будет чувства уверенности. Писание начинается не с точки зрения и взгляда человека на Бога, а взгляда Бога на человека. Какими сотворил нас Бог? Бог сделал линию финиша линией нашего старта. В забеге вы начинаете на старте и бежите к финишу. Что сделал Иисус своей смертью, погребением и воскресением? Он привел всех нас, даже самых слабых младенцев во Христе, прямо к финишу. Финиш стал нашим стартом. Написано, что во Христе мы имеем всю полноту. Вы имеете полноту во Христе. Ходите в этой полноте. Вы посажены на небесах во Христе. Находитесь в этом положении покоя. Мы уже спасены благодатью через веру. Однако это только азы, это ваше начальное положение. Теперь вам нужно возрастать в святости. Вам кажется, что святость это университет, а благодать это праведность по вере, это уровень детского сада. Друзья, Библия так не говорит говорит, что пока мы живем по эту сторону небеса и ожидаем возвращения нашего Господа Иисуса Христа, мы всегда будем стремиться к праведности, будем держаться правды и убегать от юношеских похотей. В Новом Завете праведность – это всегда дар. Праведность это всегда дар. Да, я верю в возрастающую святость и возрастающее освящение, однако наша праведность уже совершена. Рождаясь свыше, вы становитесь праведны. Когда-то вы были грешником, но теперь, когда вы спасены по благодати через веру, вы праведны в глазах Бога, вы святы и непорочны. Вы обрели Божью праведность во Христе. Давайте поразмышляем о том, что такое святость, а также, что вы считаете праведностью. Возможно, вы Думаете, если я верю в благодать и проповедую о благодати, значит я иду на компромисс со святостью и не верю в нее. Друзья, это не так. Только благодать может научить вас быть святыми. Библия говорит во второй главе послания Титу, что явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Она учит нас отвергать нечестие и мирские похоти. Вы обратили на это внимание? Люди говорят, мы должны учить отвергать мирские похоти. Послушайте внимательно, написано «благодать Божия». Субъект — это благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас. Она учит нас. Благодать — удивительный учитель. Когда люди под благодатью, она научит их. Да, мы научим их о благодати. Слава Господу! А благодать будет учить людей изнутри. Благодать — великий учитель. Аллилуйя! Мы ведем людей под благодать. Библия говорит в послании Римлянам 6.14, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под знаком, но под благодатью». Аллилуйя! Друзья, просто Примите слово Божье. Это слово Божье. Ничто не может быть яснее и четче этого стиха из Писания. Слава Богу! Написано, грех не должен над вами господствовать, потому что вы не под законом, но под благодатью. Важно не то, кем вы являетесь перед Богом, а кем является Бог для вас. Важны не ваши усилия и дела. Важно совершенное Богом ради вас дела. Слава Господу! Вы под незаслуженной благодатью. Аллилуйя! Иногда кажется, что люди пытаются разделить святость и благодать. В 90-х годах я проповедовал на тему, где в благодати святость. Даже в то время я видел, что люди путались. Однако результат пребывания под благодатью – это святость. Друзья, представьте, что я пришел к вам и вы увидели, что все мое лицо покрыто красными пятнами. Я бы сказал вам, не переживайте, это просто высыпание, кожное высыпание. На самом деле у меня была бы ветряная оспа. У вас никогда не было такой оспы, а пришел бы к вам и заявил, вам не о чем беспокоиться, у меня просто высыпание на коже. На самом деле у меня была бы ветряная оспа. Вы заразитесь от меня совсем не тем, о чем я сказал. Вы заразитесь от меня тем, чем я болен, то есть, ветрянкой. Дело в том, что святость... Это не слова, а результат. Святость — это результат. Святость, которую мы хотим проявлять, должна быть плодом Духа. Любовь, радость, мир, благодать, вера, воздержание — все это плоды Духа. Вы заметили, где в Новом Завете появляются плоды Духа? Вы бы назвали это прогрессирующим освящением? Вы бы назвали святость плодом духа. Святость не означает выражение лица, словно вас крестили в лимонном соке, или же мертвенно-бледное лицо и бурчание «я люблю Иисуса». Нет, это не святость. Вы заметили слово «любовь»? Затем. Радость, затем мир. Такая святость не похожа на ту, какой ее видят люди. У них святость всегда поучающая, угнетающая. Эта святость — это любовь, радость и мир, благодать, милосердие, вера. Воздержание — это плод духа, а не ваших усилий. Воздержание — это плод духа. Какой контраст с делами плоти? Что такое дела плоти? Друзья, что такое «дела плоти»? В Писании приведен целый перечень дел плоти, мерзких и неприятных дел плоти. Вы заметили, что они называют «дела плоти», а не «плоды». Плоды — это плоды Духа, а не дела Духа. Плоды Духа и дела плоти. Когда вы активизируете свою плоть даже для хороших дел, результатом будут дела плоти. Плоды Духа — это плоды и результаты жизни. Дела плоти — это результат ваших усилий. Я повторю, плод — это результат жизни и благодати. Дела плоти — это результат человеческих усилий. Вы заметили, где можно найти плоды Духа? В послании Галатам. О чем говорится в главах предшествующих главе о плодах Духа? О чем идет речь в предыдущих главах? О законе и благодати, о том, что Галаты позволили прийти каким-то учителям, которые проповедовали закон. Они заявили, верить в Иисуса хорошо. Верьте во все то, чему научил вас Павел. Он говорил правильные вещи, но вам нужно добавить обрезание, добавить человеческие усилия, добавить то и это. Не мудрено, что радость ушла. Павел спрашивает, где ваша радость, которая была раньше? Где то блаженство, о котором вы прежде говорили? Я помню, как пришел к вам избитый до посинения, и вы были настолько благословлены, что готовы были отдать мне свои глаза. В вас было столько любви и чувства благоволения. Вы по-настоящему любили даже не осознавая, что исполняете новую заповедь и любите друг друга так, как вас возлюбил Господь. Ребята, где это ощущение блаженства? Оно ушло. Оно ушло не потому, что они согрешили. Не потому, что они сознательно нарушили 10 заповедей. Оно ушло потому, что кто-то добавил закон. Кто-то сказал, что любви недостаточно и нужно добавить собственные усилия. Павел буквально написал «О, глупые галаты! О, несмышленные галаты!» Кто прельстил вас? Павел практически назвал это колдовством и обольщением. Я мог бы назвать это послание колдовством в церкви. Что такое колдовство в церкви? Это не тогда, когда говорят «идите и грешите», нет. Это откровенно ложный посыл. Очевидно, что это неправильно. Дьявол очень хитер. Он очень зловещий, хитер, приходя в образе религиозного духа и говоря, чтобы угодить Богу, вы должны делать это и это. В то же время, благодать — это радость и наслаждение Божьим благоволением, когда вы посажены на небесах со Христом. Вы молитесь не для того, чтобы приблизиться к Богу. Вы молитесь, потому что вы близки к Богу. Поэтому вы не молитесь о победе, вы Молитесь с победой, аллилуйя. Все, что начинается тогда, когда сатана говорит «ты еще не достиг, вот финишная черта, приложи все усилия и достигнешь финиша». Поэтому радость ушла, свобода ушла. Друзья, святость и плоды Духа – это побочный эффект действия Святого Духа в людях. Как? Это происходит. Об этом говорят первые четыре главы. Когда вы под законом, результатом становятся дела плоти. Когда еврейский народ был под законом, результатом стало тело плоти, золотой телец. Когда вы под благодатью, результат – плоды Духа. Аллилуйя. Предположим, я проповедую молодым людям на молодежном собрании и хочу увидеть в них самообладание и воздержание. Если я хочу видеть в них эти качества, я не говорю им, вы должны иметь самообладание. Чем больше я буду так проповедовать, тем больше они будут поддаваться плоти. А мы знаем о последствиях дел плоти. Люди будут искренними, но результат будет противоположным. Это будут дела плоти. Если же я хочу видеть любовь, Радость, мир и воздержание я проповедую о благодати. Тогда плодом, результатом и эффектом благодати будет любовь, радость, мир плюс самообладание. Аллилуйя! Спасибо, Господи Иисус! На прошлой неделе я говорил о законе первого упоминания. Каждый раз, когда какой-то объект упоминается впервые, нам нужно усвоить что-то важное. Бог хочет, чтобы мы усвоили что-то значимое. Эта тема или учение будет только в зародыше, и они будут повторяться на протяжении всего Писания. Однако мы можем много узнать в момент первого упоминания. Оно даст вам направление и поможет интерпретировать это слово понятия в дальнейшем. Зачастую все начинается с книги Бытия, книги Начал. Знаете, где в Библии впервые упоминается святость? Первое упоминание Слова Святой поможет нам понять, чему хочет научить нас Бог и на чем нужно сфокусироваться, когда мы видим Слово Святость. Знаете, где же в Впервые упоминается слово «святость». Бытие 2.3. «И благословил Бог седьмой день и осветил его, то есть сделал святым». На иврите это звучит как «кадош». «Кадош» значит «святой». «Ибо в онный почил». Это ключевой момент. Слово святой несет в себе смысл Божьего благословения. Бог благословил День покоя. Бог благословил покой. Почему? Потому что покой свят, ибо в Онный почил от всех дел своих, которые Бог и созидал. Позже, в Новом Завете, в 4 главе послания евреям сказано, посему для народа Божия еще остается субботство. И речь не о конкретном дне, то есть о субботе. Речь о субботнем покое, который Иисус даровал своему народу. Аллилуйя, Бог всех нас обеспечивает слава Иисусу, и вы осознаете это, осознаете Его благоволение, осознаете Его любовь, когда вы идете на какую-то или собеседование вы спокойны вы не находитесь под грузом требований словно вы под законом я должен сделать это и это так вы только обгоняете себя в стресс и депрессию результат отрицательный Если вы помните о заботе Бога вы в покое, Почему? Почему вы знаете о заботе Бога? Потому что Он уже завершил свое дело. В 4 главе евреям сказано, что Бог уже завершил свои дела. Когда Иисус крикнул «свершилось», все свершилось. Святость, осветил. Святой На иврите это одно и то же слово, а в Новом Завете «освящать» и «святые» — это одно и то же слово в форме разных частей речи. «Хагиасмос» — глагол хагиазу, существительное «хагиос» — все эти слова относятся к «отделенным людям». Смысл святости в отделении. Святой значит отделенный. Вы отделяете что-то особенное. Вы отставляете в сторону что-то ценное. Святой не означает что-то неординарное или что-то впечатляющее. Это что-то отделенное. Знаете, какое слово противоположно святости? Посредственность. Это что-то обыденное и привычное. Это противоположность святости. Когда Бог призывает свой народ быть святыми, мы, помним о законе, первого упоминания знаем, что во-первых, это означает быть в покое и позволить Богу сделать свою работу. Обыденное значит родом от человека. Человек ничего не может добавить от себя, чтобы сотворить что-то прекрасное, достойное Господа для Божьей славы. Человек на это не способен. Никто да не хвалится своими делами. Впервые слово святое упоминается Ветком Завете на иврите Кадош. По-гречески это звучит как хагиос. Даже на иврите святой значит отделенный, особый. Что мы здесь видим? Причина в том, что Бог пребывал в покой. В четвертой главе послания евреям сказано, итак, постараемся войти в покой онный. Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих. Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся. Друзья, я верю, что такими должны быть единственные старания в христианской жизни и наши единственные усилия. Итак, постараемся, то есть приложим усилия, чтобы войти в покой Онный, намеренно. Постараемся войти в этот покой. Потрудимся, чтобы успокоиться. Аминь. Слава Господу! В нашем сегодняшнем мире нужно трудиться и даже бороться, чтобы войти в покой. Никому! «Не позволяйте лишить вас этого. Пусть вашими единственными стараниями будут старания войти в покой». Когда евреи увидели чудеса Иисуса, они спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Иисус ответил, «Вот дело Божье – верить». Они просили формулу, что делать, делать, чтобы совершать Божьи дела. Иисус ответил, дело Божье – это верить в Того, Кого послал Бог. Наша задача – верить. Постарайтесь войти в этот покой. Трудитесь, не трудясь. Постарайтесь войти в Его покой. Даже для освобождения от зависимости постарайтесь войти в Божий покой. Исповедуйте, что во Христе вы обрели Божью праведность. Вы посажены на небесах. Пребывайте в покое, зная, что Бог уже все совершил, чтобы проявить все, что необходимо. Он будет действовать в вас, через вас, чтобы вы воздали только Ему одному всю славу и хвалу. Аминь. Слава Господу. Спасибо, Иисус. Не знаю, как вы, но я был благословлен. Аминь. Слава Иисусу. Если вы никогда не принимали Иисуса своим Господом и Спасибо, «Помолитесь сейчас вместе со мной. Я знаю, что многие из вас говорят, «Я хочу жить под благодатью, я хочу во всем обращаться к Богу». Друзья, дело не в ваших усилиях. Не пытайтесь спасти себя сами. Главное — это Иисус и Его завершенный труд. Он уже все совершил. Все, что вам нужно, — это принять Его законченный труд». Вы готовы сделать это сейчас? Слава Иисусу! Помолитесь вместе со мной и скажите, «Отец Небесный, благодарю Тебя, что Ты послал Иисуса Христа умереть на кресте за мои грехи. Благодарю Тебя, что Ты воскресила Иисуса из мертвых, когда я был оправдан в Нем. Благодарю Тебя, что Иисус Христос, мой Господь и Спаситель». Благодарю Тебя, что с этого момента я ожидаю той жизни с избытком, которую обещал мне дать Иисус Христос. Теперь я спасен и оправдан. Во Христе я обрел Божью праведность. Я вступаю в будущее, наполненное Твоим благоволением и благословлениями. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Друзья, после этой молитвы вы стали детьми Бога. Все старое прошло, теперь все новое. Совершенно новое. Встаньте сейчас на ноги вместе со своей семьей. Возьмитесь за руки, если можете. Пусть на этой неделе Сам Господь Иисус защитит вас своей силой от вируса COVID-19 и его штаммов. «Пусть Господь хранит вас и обильно благословит вас всеми благословениями, которые следуют из совершенного им труда на кресте». Теперь все это ваше. Принимайте во имя Иисуса. Благословение на вашей голове. Благословение на всем, что вы делаете. Благословение на вашей семье. Пусть будет свет в ваших жилищах во имя Господа Иисуса Христа. Пусть благодать нашего Господа, его благословение и любовь вашего небесного Отца и сладкое общение его Духа Святого будут со всеми вами отныне и навсегда. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя! До новых встреч! Дня с пастором Джозефом Принцем. Есть кое-что главное, что ждет от нас Бог. Это побудит Его пройти мимо тысячи людей и излить на вас благословение и радость. Что же это? Это вера. Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Вера оправдывает Бога во всем, что Он говорит. Когда Он что-то обещает, и мы верим, что это осуществится, это и есть вера. Если мы верим Богу, когда Он говорит в Своем Слове, что совершил ради нас на кресте Христос, это и есть вера. Вера абсолютно убеждена в Божьей благости, в Божьей милости и благодати Хедес. Это вера. В Ветхом Завете о вере, Упоминается лишь несколько раз, чаще всего в негативном ключе. К примеру, дети, в которых нет верности или же веры. В позитивном ключе о ней говорит о вакууме. «Праведный своею верою жив будет». Павел цитировал этот стих, проповедуя Евангелие Иисуса Христа. Это был его ключевой стих. «Праведный верою жив будет» или «Праведный по вере будет жить». Это говорит о том, что без веры невозможно угодить Богу. Мы знаем, что вера всегда привлекает внимание Бога. Почему? Потому что вера оправдывает Бога и делает дьявола лжецом. С другой стороны, неверие оправдывает сатану и выставляет Бога лжецом. Неверие — это худший из вариантов отношения к Богу. Поэтому два главных греха, из-за которых люди окажутся в озере огненном в книге Откровения, это страх и неверие. Страх и неверие. Мы считаем, что неприкрытые грехи наихудшие. Да, это грехи, но не наихудшие. Наихудший грех- это неверие, страх, сомнение и нехватка доверия к Божьей благости. Чем больше мы убеждаемся, как благ Господь, тем больше успокаиваемся в Его благости, потому что вера — это покой. Вера — это покой. Запишите это где-нибудь в своем внутреннем человеке. Вера — это покой, а не суета. Библия говорит, что вне скинии священники постоянно были заняты какими-то делами. Они убивали животных и приносили их в жертву на жертвенники. В храме святая святых была иначе сегодня мы храм бога внутри нас находится святая святых наш духовный человек и в нем совершенный покой в нем совершенное спокойствие никакой чрезмерной озабоченности только общение с богом когда первосвященник входил в храм в день искупления там царила слава и спокойствие покой от всех трудов библия говорит Итак, постараемся войти в, в покой онный. С духовной точки зрения, сегодня мы именно на этом месте. В глазах Бога мы находимся во Христе, в святая святых, по праву руку от Бога. Мы наслаждаемся этим положением по вере. Аминь. Не по ощущениям, не по переживаниям, но по вере. Слава Господу, я верю, что это послание поможет вам преуспевать, как преуспевает ваша душа. Это самая первая сфера. Затем ваше тело, ваше здоровье, а также все остальные внешние аспекты вашей жизни. Спасибо. Господь Иисус, я верю, что Бог приготовит для каждого из нас по-своему. Я верю, что Бог готовит церковь в целом, а также каждого из вас и вашей семьи индивидуально, по-особенному. Это время, чтобы молиться. Бог, дай мне дух премудрости и откровения в познании Тебя. Покажи мне, в чем нужно двигаться мне и моей семье. Когда Бог наложит свой отпечаток на вашу жизнь, вы увидите, как вам придут удивительные благословения. Слава Богу! Богу. Когда я слушаю Дух, я чувствую, что Бог хочет, чтобы мы все больше овладевали тем, что Он приготовил. Как написано, дом Иакова получит во владение наследие свое. Одно дело — иметь какое-то имущество, и другое — владеть этим имуществом. Многие из нас верят в Господа Иисуса Христа и Его смерть на кресте как искупление за наши грехи как искупительный труд Иисуса Христа. Это закономерно, потому что Бог хочет, чтобы мы первым делом увидели труд Христа именно в этой сфере. Псалмопевец написал «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его, не одно, а все Его благодеяния». Затем сказано «Он прощает все беззакония твои, душа, не забывай все благодеяния Бога, который прощает все твои беззакония». Это самое первое благословение, которое нам нужно принять от Бога. Но кроме него для нас приготовлено еще очень многое, и мы поговорим об этом. Следующее благодеяние. Он исцеляет все наши недуги. Был удивительный момент, когда Бог велел Иисусу на войти в землю обетованную. В самой первой главе книги Иисуса Навина мы читаем следующее. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Новину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей. Ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». А Вы заметили слова «землю, которую я даю им»? Бог не сказал в будущем времени «я дам им». Он сказал «я дам». «Я даю сынам Израилевым сейчас. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Как я сказал Моисею, вы заметили, что Бог говорит об этом в настоящем времени. «Всякое место, на которое ступят ваши стопы, я даю вам. Оно ваше, но вам нужно ступить туда». Вам нужно шагнуть на свою собственность, вам нужно вступить в свое наследие, вам нужно вступить на ту землю, которую дал вам Бог. Библия говорит, что нам нужно овладеть нашим наследием. В книге Авдия есть обетование «Дом Иакова получит свое наследие». Меня заинтриговало выражение «Дом Иакова, ведь чаще звучат слова «Дом Израилев», Говоря о Дом Иакова, Бог подразумевает плотскую сторону. Говоря о Дом Иакова, Бог имеет в виду, что не только Дом Израилев, не только духовная сторона владеет своим наследием. Дом Иакова, даже если он еще не может до конца поверить Богу, падает, вверх, в противоположность падению вниз. Его сердце обращено к Богу, и ему не нужно ждать, пока он станет духовным и вырастет в Господе, чтобы овладеть своим по праву. Бог говорит, «Уже сейчас, пока вы еще растете, дом Иакова овладеет своим наследием». Слава Богу! Бог говорит Иисусу «Новину, всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, будет вашим. Всякое место». Аминь. Мы все больше исследуем те земли, которые Бог дал нам во Христе. Все это картины той обетованной земли, которую дал нам Бог. Земля покоя, как она названа в четвертой главе евреям. Еврейский народ вышел из Египта, не доверяя Богу. Как действует неверие? Оно оправдывает сатану. Если вы не верите Богу, вы оправдываете врага и все, что он говорит. Бог сказал, «Я был раздражаем родом сим». Этот народ раздражал Бога. 40 лет. Бог сказал, «Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут». Он не сказал «в землю», Он сказал «в Мой покой». Сегодня для верующего земля Божья — это земля покоя. В Ветхом Завете речь шла о физической земле, которую можно было увидеть и потрогать. Однако все это лишь тени и прототипы. Тогда народ жил в тенях, а мы сегодня живем в сущности. Моя тень — это не настоящий я. Я — подлинная сущность. Глядя на меня, вы видите настоящего меня. Глядя на мою тень, вы не увидите настоящего меня. Все в Ветхом Завете — это лишь тени. Многим людям хочется вернуться к Ветхому Завету и овладеть ветхозаветными благословениями. Однако Бог приготовил для нас лучшее благословение, лучшее обетование, основанное на лучшем завете. У нас есть сущность. Слава Господу! Спасибо, Иисус. Всем, что Он сделал для нас на кресте, еще предстоит овладеть. Был грустный момент, когда Бог сказал Иисусу на вину ближе к концу Его жизни, «Ты состаришься». Вошел в лета, преклонный, а земли брать в наследие остается еще очень много. Земли брать еще очень много. Чуть раньше Бог сказал, «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Возможно, несколько лет спустя народ удовлетворился тем, что есть. И обосновался на одном месте. Мы знаем, что два племени не пошли в землю обетованную. Они решили обосноваться на другом берегу реки Иордан. Мы знаем, что это были племена Рувима и Гада. У них было много скота, а там трава была намного зеленее, поэтому они не пошли в землю обетованную. Мы знаем, что Бог готовит самое лучшее. Однако Божий народ не овладевает тем, что приготовил им Бог. Думаю, причина в том, что каждый раз, когда Бог восстанавливает какую-то истину для тела Христова, всегда находятся люди, которые кричат о своем неверии. Нам нужно сверяться с Библией чтобы узнать, сделал ли это для нас на кресте Иисус. Одна из сфер — это исцеление. Есть люди, которые до сих пор спорят является ли исцеление частью искупляющего труда Иисуса Христа. Откройте 53 главу Исаии. Здесь сказано «но Он». В тексте оригинала здесь стоит слово акин, что значит «несомненно, это твердое заверение, это выражение сильного убеждения, но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». В тексте на иврите здесь стоит слово «холи» — «заболевание», а затем слово «маков», то есть «страдание». Посмотрим на перевод короля Иакова. Здесь сказано, «Он взял на себя наше горе и печали». Да, производные этих слов означают «горе и печали», однако основная мысль в том, что Иисус взял на себя наши заболевания и недуги. Эта мысль продолжается в 8 главе Матвея. Давайте откроем ее. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых».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 В греческом оригинале ясно говорится о немощах и болезнях, но дело даже не в этом. Взгляните на контекст и увидите, что Иисус изгонял бесов и исцелял всех, кто был болен. Контекст не говорит о печали и горе. Он говорит о болезнях. Дословный перевод Янга тоже доносит эту мысль. В нем сказано, «Несомненно, Он взял на Себя наши болезни и понес нашу боль, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Затем в 53 главе Исаи сказано, но Он изъявлен был за грехи наши и мучим. В тексте на иврите здесь сказано сокрушен, разбит, за беззаконие наше, наказание мира нашего, нашего шалома, нашего благополучия было на нем, и ранами Его мы исцелились. Все предельно ясно. Друзья мои, контекст в восьмой главе Матвея говорит о том, что Иисус взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Речь идет о физических болезнях и немощах. Иисус исцеляет тела. Является ли это частью труда Иисуса на кресте? Вся 53 глава Исаи говорит о труде Иисуса на кресте. Несомненно, Он взял на самого Себя наши болезни, наш холи, и понес Своим телом на кресте нашу боль, и ранами Его мы исцелились. Ранами Его мы исцелились. Пришло время встать и овладеть нашим наследием. Всякое место, на которое ступит наша нога, будет нашим. Давайте примем исцеление. Исцеление наше. Бог не может излить благословение против вашей воли. Вы должны захотеть их, вас желать их. Вы должны поверить в них. Поверить значит быть убежденным, что Бог хочет вам это дать. Замысел Бога воплотился в том, что совершил и Иисус на кресте. Иисус взял на Себя все, когда взошел на крест, и Он хочет, чтобы мы наслаждались благословениями. Еще одна сфера — это обеспечение. Некоторые люди упускают эту сферу, потому что без конца говорят о Евангелии процветания. Я никогда не проповедовал о Евангелии процветания. Я всегда проповедовал Евангелие благодати и покоя. Именно так Павел назвал его в 20 главе Деяний — Евангелие благодати. Его никогда не называли Евангелием процветания. Вам нужно определить, что такое процветание, потому что Библия много о нем говорит. Написано, что что Лот процветал, что Иосиф процветал. Что же это значит? В первом псалме говорится, что человек, который размышляет о законе Божьем, во всем, что не делает, успеет. Он преуспеет во всем, что бы он ни делал. Как бы ни интерпретировала эта Библия, я это понимаю, потому что это точно воля Божья. Это Божье благословение для человека, который размышляет над Словом Божьим. Аминь. Апостол Иоанн писал «Возлюбленный молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Мы не можем сказать, что речь только о преуспевании души. Да, это включает в себя преуспевание души. Здесь сказано «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Процветание души сюда уже включено, что сказано в первой части «Преуспевай и здравствуй». Друзья, я не верю, что Бог хочет видеть нас расчетливыми, жадными до денег, думающими о них целыми днями. Это идолопоклонство, это любовь к маммонне, а не к Богу. С другой стороны, не нужно учить, что Бог хочет видеть нас в нужде, бедными, как церковные мыши. Нет, друзья. Обычно такое учение звучит из «У тех, у кого две машины, недвижимость, и у них прекрасно идут дела». Однако они проповедуют о нужде. Здесь что-то не стыкуется. С каких пор мы верим тому, чему учит деноминация, то, чего нет в Писании. Или же чего-то не происходило в истории церкви, поэтому мы в это не верим. Чтобы узнать историю церкви, нужно обратиться к книге «Деяний». В ней сказано, что нужды всех людей были восполнены. Это сделал Бог. Вы верите, что Бог хочет восполнить ваши нужды, включая материальные? Библия ясно говорит об этом. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Контекст говорит в том числе и о материальных нуждах. В наши дни Бог восстанавливает эту истину. Вы замечали, что в церквях, где проповедуют Иисуса Спасителя, происходит спасение. Там, где проповедуют, что Иисус спасает и исцеляет, происходит спасение и исцеление. В тех церквях, где проповедуют, что Иисус спасает, исцеляет и крестит Святым Духом, наделяя дарами Духа, проявляются все эти дары. Еще есть церкви полного Евангелия. Их называют так, потому что они верят, что Иисус спасает, исцеляет и крестит Духом Святым. Иисус сделал для нас очень многое. Аминь. Он взял наше горе, наши печали, нашу депрессию, наши волнения и наши заботы, когда нес терновый венец. Почему? Потому что после того, как Адам согрешил, Бог сказал в книге Бытия, что земля произрастит терни и волны. Молчцы. Иисус нес терновый венец. Что это означает? Это значит, что Он взял на Себя наши волнения и заботы. Терни символ забот и волнения этой жизни. Иисус взял это все на Себя. Он нес терновый венец, чтобы искупить вас от волнений, страхов, тревожности и депрессии. В саду Его пот был как кровь, потому что в первом саду Эдемском, после того, как человек согрешил, Бог сказал, «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Ты Согрешил, и теперь тебе будет непросто. Земля произрастит терни, а ты будешь добывать хлеб в поте лица. Ты будешь напрягаться, чтобы получить все необходимое и желаемое. Пот означает стресс, усилие, изнуряющий труд. То, что началось в Эдемском саду, было завершено в другом саду, в когда пот Иисуса был как кровь, когда начались его страдания. Состояние, когда капли пота становятся как кровь, медики называют гемотидрос. Это запредельный уровень стресса. В это время... Капилляры лопаются, и кровь смешивается с потом. В истории было лишь несколько примеров такого невероятного стресса и напряжения. Иисус был так напряжен, что капли его пота, как кровь, падали на землю. Кровь Иисуса имеет искупляющее действие когда его пот был как капли крови, он искупил вас от проклятия, наложенного на Адама после грехопадения. Аллилуйя! Сегодня мы обретаем в покое все, в чем нуждаемся. Нам не нужно перенапрягаться, Иисус уже все сделал. Мы живем не изнуряющим трудом, мы живем в покое. Слава Богу! Спасибо, Иисус! Аллилуйя! Я так счастлив! Возможно, вы никогда не принимали Иисуса как своего Господа и Спасителя. Друзья, самое главное, что нам нужно знать о труде Иисуса на кресте, это то, что Он вознес на крест ваши и мои грехи. Он был изъявлен за наши грехи и мучим за наши беззакония. Для чего? Чтобы мы с вами были оправданы от наших грехов и приняты Богом. На кресте произошел божественный обмен. Иисус взял наши грехи, а мы приняли Его праведность. Он был отвергнут, чтобы мы были приняты чтобы мы стали близки к Богу. Он кричал «Бог мой!» Чтобы мы могли сказать «Ава, Отец мой, Папочка!» Иисус стал грехом, чтобы в Нем... Мы с вами стали праведными перед Богом. Помолитесь сейчас вместе со мной, Отец Небесный. Спасибо, что Ты послал Своего Сына на смерть на кресте за мои грехи. Он вознес мои грехи Своим телом на крест. Спасибо, Отец, что Иисус занял мое место и был осужден, чтобы я мог занять Его место и стать Твоим Сыном. Во Христе я обрел Божью праведность. Я свободен от всех своих грехов. Отец, спасибо, что воскресил Иисуса из мертвых. Аллилуйя. Скажите Отцу, Иисус Христос, мой Господь, мой Спаситель, мой Целитель и Пастырь, во имя Господа Иисуса Христа. Друзья, с этого момента вы спасены. Ваши грехи прощены. Теперь Господь будет проявлять себя как ваш добрый пастырь, направляя вас. Его милость и благость будут сопровождать вас во все дни вашей жизни. Он поведет вас на зеленые пастбища, к водам тихим. Даже если вы столкнетесь с испытаниями и трудностями, они затронут вас только снаружи, но не внутри. Господь поведет вас к к водам тихим. Аминь. Встаньте, пожалуйста, и примите благословление на грядущую неделю. Пусть благодать и благоволение нашего Господа Иисуса Христа, любовь вашего Бога Отца и общение Духа Святого прибудут с вами и вашими родными на этой неделе во имя Господа Иисуса Христа. И весь народ сказал «Аминь».